В современного мира люди практически перестали ходить. Что уже говорить о пробежках? А ведь бег и ходьба залог здоровья. Конечно, можно заняться джогингом на свежем воздухе. А если вы житель мегаполиса и ближайший парк за несколько километров от вашего дома, или за окном минусовая температура, или добираться до ближайшего фитнес-центра долго, что делать? Исправить такое положение вещей поможет профессиональная беговая дорожка. Размещенная в домашней обстановке беговая дорожка поможет не только сэкономить вам немало времени, но и обеспечить должную физическую нагрузку и держать себя в тонусе. Прежде всего нужно определить, какая именно беговая дорожка вам нужна – электрическая или механическая. Механическая беговая дорожка представляет собой самый экономный вариант такого тренажера благодаря тому, что он не требует электричества и полотно приводится в действие при помощи самого бегуна. В эксплуатации такой тренажер удобен тем, что он очень прост в транспортировке благодаря своему небольшому весу. Уровень сложности нагрузок определяется уровнем наклона полотна. У самых простых моделей или же за счет торможения полотна при помощи механического переднего вала или же магнитным способом. Но результат и эффективность от тренировок на механической беговой дорожке на порядок меньше, чем у электрической. Потому что когда бегун устает, скорость оборотов полотна уменьшается, а на электрической, Электрическая скорость полотна постоянная. Беговая дорожка – самый популярный тренажер в мире. Конечно, электрическая беговая дорожка стоит куда больше, чем механическая. Но и преимуществ у нее достаточно. Беговое полотно приводится в действие электродвигателем. На всех профессиональных электрических беговых дорожках установлен бортовой компьютер, который устанавливает уровень интенсивности тренировок, их продолжительность. В некоторых моделях есть функция отображения пульса и количества сжигаемых калорий. Кроме этого, каждая электрическая беговая дорожка снабжена средством безопасности, которая позволит уберечь себя от травм. Наиболее популярными брендами беговых дорожек считаются Торнео, Атеми, W. NQ, Steelflex, Kettler и другие. Но помните, что на окончательный выбор беговой дорожки должно повлиять не только широко известная марка, но и ряд важных критериев. Мощность мотора должна быть не меньше полутора лошадиных сил, и желательно, чтобы мотор не был шумным. А вдруг вам захочется побегать рано или поздно вечером? Не всем в доме может это понравиться. Длина полотна должна быть не менее 120 сантиметров, а ширина – 44 сантиметра. Эта рекомендация связана с тем, что при беге среднестатистический человек совершает шаг примерно в метр. Если будет дорожка короче, будет неудобно бежать. Моменты старта и торможения полотна скорость должна быть плавной, поскольку нагрузки нужно начинать от небольших к высоким, а останавливаться резко также чревато падением. Наличие монитора сердечного ритма – важный плюс. Он поможет вам автоматически. Автоматически регулировать скорость полотна, да держать частоту вашего пульса на оптимальном уровне. Гарантия – самый важный аспект. Минимум один год. 1-3 года на запчасти. Безопасность. Большая кнопка остановки дорожки – аварийная остановка. Если человек оступится и упадет, ключ непроизвольно выдернется и беговая дорожка остановится во избежание травм. Безусловно, все дополнительные функции отразятся на стоимости тренажера. Поэтому здесь, как и в любом выборе, необходимо определиться, какие функции и возможности для вас важны.